всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео я расскажу о новом интересном проекте bitcoin в общем как видите здесь уже красиво начинается видео просто сделали просто не знаю идеально все в общем мы не будем смотреть это видео чтобы не было потом проблем с итогом в общем как вы видите эта монета скажем так проект платформа будет в которой можно будет делать ставки на разные виды спорта в принципе, идея как бы новенькая, интересная. У них здесь есть белая бумага. Смотрю, сразу Люкан уже с Дота 2 нарисован. Так что уже мне нравится. Конечно, переводчик некорректно совсем все перевел. Но я взял перевел, чтобы было вам проще понять. Как видите, у нас есть три кошелька. Стандарт. С кошельками. Там как бы не будем заморачиваться. Что у нас по дорожной карте? Это запуск монеты, релиз кошельков, веб-кошелек, листинг на CryptoBrights, кстати они в понедельник уже будут на бирже на CryptoBrights и сразу идут листинги в Masternode онлайн, в онлайн, в общем проект конечно потихонечку но развивается. Разработчики конечно активничают, пытаются раскрутить свой проект по их словам они уже более четырех месяцев занимались разработкой данного проекта запустили сейчас вроде бы у них как все работает отлично они даже своего кармана оплатили листинг крипто брайдж сейчас у них там уже присел заканчивается поэтому в понедельник у нас уже будет биржа что у нас дальше по дорожной карте по дорожной карте спонсорские скажем так платформы спонсорство будет заключать договора расширение платформы тестирование криптоперелистинг ну дальше думаю показали дать некуда нам будем наблюдать за всей этой темой как она будет развиваться и работать в общем название какое у нас сокращено бед бет крипто время блока 60 секунд алгоритм у нас кварк конечно криво перевело ну что ж поделать приман 650 тысяч монет в принципе приман небольшой время стейка у нас 15 минут и сразу извиняюсь за голос и как бы приболел немного поэтому голос немного плавает на мастеру нам надо тысячи монет в принципе 60 на 40 это Довольно таки хороший показатель, поэтому можно не только мастерноду брать, но и скажем так постмайнинг запускать. В принципе, должно капать неплохо. А, вот здесь у нас небольшая информация еще идет. Как обычно, все децентрализировано, то есть простое в использовании. Я так понимаю, за данную монету можно будет делать ставки, покупать разные игровые вещи это если в частности говорить именно об играх и кибериндустрии, но также можно будет делать и получать ставки на реальные, скажем так, соревнования. Здесь есть, как видите, карта небольшая, да? Я вот уже вижу а, команды по Dota 2, то есть смотрю там уже Москва у нас, э, Team Empire, ну, сразу видно Украина, там еще кто-то короче какие-то бичи ну ладно а, в этот момент пропускаем как обычно ссылочки на дискорд на твиттер будет в описании ребята сама платформа платформа в принципе сделана так же качественно как и сайт все отлично поэтому я думаю блин сейчас они раскрутятся пойдут активные торги и в принципе уже можно будет делать ставки на разные виды спорта то есть э -э, думаю все должно зайти на ура так ладно попадаем на мастернод как мы видим у нас сейчас активных 11 мастер нот в принципе неплохо также немного информации по данному проекту э -э, ну, я думаю, мы здесь останавливаться не будем. В принципе, такая информация, как и на основном сайте. Поэтому мы идем дальше. Попадаем мы на Bitcoin Talk. На Bitcoin Talk у нас, как видите, анонс. То же самое, как и сайт. То есть, там и рулетки, и всякие ставки. И, блин, в принципе, интересно будет. Посмотрим, как это все будет вообще развиваться. Потому что, я смотрю, работает все качественно, все настроено у них ребята адекватные ну смотрим надеемся что все зайдет хорошо и те кто допустим сейчас держит монеты либо те которые приобретут монеты на этом смогут неплохо так заработать и возможно сделать удачную ставочку тут у нас немного написано с какого покой блока какая награда идет мы на этом останавливаться не будем кому интересно сами могут потом посмотреть это скажем так идет обзор так проекта поэтому как видите ждем биржу ждем дальнейшего развития я мужики все ссылочки оставлю в описании скажите что вы думаете насчет данного проекта но ну, а пока мне на этом все давайте мужики всем удачи всем профита всем пока